Стоп, мне кажется, я нашел самое коварное место на этой карте, это подкаты, да? О, как же просто здесь застрять, судя по всему, сейчас я буду тресать, блин, какими же они кажутся беспомощными, и это у нас старые рейтинговые матчи, тот самый аккаунт, 60 ранг, 60 часами, может быть, кто помнит, сейчас покажу момент, после которого, наверное, буду избавляться от этой вредной привычки в фарме тех колоресов, это уже минус 6 за раунд, и патроны в пистолете закончились, вот нет бы в медика стрелять. Радует хоть то, что пофармил нормально. Всем привет, это еще только самое начало, я вам еще даже не рассказал, откуда у меня x 308 появился на том аккаунте, но об этом чуточку позже. Но вот такие сюрпризы хотелось бы, чтобы случались почаще все-таки. Впрочем, на этой карте я не просто так, буду показывать очередную схему, которая у меня по крайней мере неплохо работает. Все наверное, заметили этот белый дымок, который я положил прямо перед собой, все для того, чтобы пробежать на ту самую зеленую полянку как можно безопаснее и обойти врага в спину. Кстати, следом за дымом можно туда и гранаты разные закидывать. А прикиньте, если вас много и вы на связи. Попробуйте как-нибудь, это очень прикольно будет. А теперь хочу показать два очень похожих друг на друга эйса, что их объединяет. Это первое убийство, сейчас увидите. Что в первом, что во втором случае это был хедшот, причем сделанный с определенным риском, то есть я выходил на врага, который меня ждет. Вот это первый на дворце. Я сразу покажу, что было на фабрике, это тоже первое убийство. Ну а далее отстреливался уже как мог. И, кстати, есть еще кое-что общее. Так получилось, что такие раунды, когда мне удавалось сделать максимум фрагов, то есть даже эйсом закончить, оказывались решающими, то есть заключительными. Счет на дворце был 5-3. И это, наверное, последний рейтинговый матч по старым правилам. Теперь уже ни оглушку не кинешь, ни в Титане у стеночки не постоишь. Блин, такая ностальгия будет, наверное, через некоторое время. Так, последнего я нахожу на респе, и заканчивается все очень банально. Первая лига, и вот уже не представляешь, чего ожидать в следующем сезоне, когда запустят, скорее всего, РМ 2.0 с этими новыми правилами, снаряжением и прочим. Кстати, вы помните, когда рейтинговые матчи запускались на картах захват? Как это было необычно? Вот сейчас скажи кому-нибудь, могут они не поверить, если среди нас остались такие динозавры, ставьте лайк, обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Ну а теперь подробнее о том, как можно даже на 60 ранг получить все это добро, о котором я говорил в начале видео, в том числе и на самом деле все это неожиданно произошло просто потому что я не заходил на аккаунт более месяца, наверное. Также вы могли заметить, мне випочка досталась всего лишь на 3 дня, по-моему. Жалко, но это бонусы, которые выдаются только чтобы восстановиться после долгого отсутствия в игре. Но кроме этого, есть специальные промо-страницы, помогающие новичкам начать игру Warface с хорошими бонусами. Во-первых, это боевое снаряжение, полный комплект. Причем сразу после регистрации. Это вторая ссылочка под этим видео. Ну а первая дает золотой кейс и АК 103 сразу после регистрации. То есть вы будете квадратиком с АК 103 прямо с самого начала и ну третий вариант получить vip ускоритель и оружие неон это третья ссылка в описании кстати в следующем ролике справа подробнее про rm 20 посмотрите не пожалеете пока